Счастье вашей жизни зависит от качества ваших мыслей. Мысли определяют в большей или меньшей степени наш успех. Человек, который не думает сам, не думает вообще. Критическое мышление должно быть частью всего мира, но так бывает не всегда. Чтобы получить максимальную отдачу от ваших денег, инвестируйте в свою голову. Решения, которые не размышляют, могут стоить очень недешево, когда мы вкладываем деньги. Наука – великое противоядие от яда энтузиазма и суеверия. Цитата, которая приглашает к размышлению. Поместите свое сердце, разум и душу даже в самые маленькие поступки. В этом секрет успеха. Отдача тела и души настоящему – лучший способ быть счастливым.